вот вы где были ческа я поняла положение в общих чертах над чем вам нужно раздумывать я не знаю смогу ли я сделать всех счастливыми может они все будут но не удовлетворены вы асадаза с чего ты взяла те, кто собрали для вас воедино все самое лучшее, выбирая озвучку от понравившихся дабберов. Выводи в топ любимые тайтлы, смотри навинки, рекомендованные и лучшие аниме по мнению других пользователей. Будь в курсе всех ярких событий из мира аниме и знай, что можно ожидать в скором будущем. Быстро и удобно для тебя. Только лучшее. ranime.ru Удар плечом майки! Вот он, удар плечом майки мастера! Им он уделал бесчисленное количество монстров. Вот он, наш мастер. Теперь этот урод. Братон! Он не упал! Так, младшенький, приготовься бежать. Как я и думал, везде много людей. Такая плотность толпы за две секунды утомит Танаку. Нужно быстрее найти его. Танака. Я спасу тебя. Она мне прямо как друг. И не важничает, как ты. <свеч> Я тебя тоже люблю. Ну, и чего вы поссорились? Вы же так хорошо ладили. Ты бы ей этого тоже не простил. Чего? Она говорит, что в играх не нужны сексуальные девочки. Ты больной? Я сам совсем разберусь, Все же настоящую у тебя. За деньги не купишь. А это еще за что? Какая банальщина, отвратительно. Это ты нам? Вам, вам! Прекрасной парочке на гондоле! Загляните в мой магазин! Она назвала нас парочкой. Ой, как неловко. Эй, неотразимая ламия! Вы идеальная пара для своего спутника. Из вас выйдет отличная супруга. Доктор Гленн, давайте заглянем. Смотрите, какая она милая. Ты ведь не считаешь себя моей женой. Не подходи. Что ты... А? Нет, хватит. Не-не-не надо. Не, нет. Прекрати. Вообще-то, здесь <соспит> нужно только я с Мигульми. Не понимаю, что вы тут вообще забыли.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 Странно, что такое вообще известно тому, кто мало с кем здоровается. Не глупи, правильно поприветствовав, можно завязать дружескую беседу. Приветствие нужно знать наизусть. Но для тебя приветствие уже полноценный разговор. Да, поэтому я предпочитаю не здороваться. Это крепеж для багажа? Жизни, когда пика. <пы> да? Выглядит крепкой. Готово. Слышь, ты что натворил, идиотина? Вот чёрт, не снимается. Шира мастер в завязке узлов. Когда мы возим макулатуру, без его помощи я как без рук. Этот картавый в бандаж её завязывает, что ли? Тренировался? Да, обычная утренняя зарядка. О. Ты как всегда. Соблюдать строгий режим вместо потакания желанием своего эго. Именно поэтому ты идеально подходишь мне как жених. Лювелия? Но я впервые упакую кого-то. Постарайся. Есть. Сейчас и начнем. Ну почему? Ну и как все через низ соскочило? И почему головной убор остался? Бикини под наряд сестры как-то пошло. Но, знаешь, было бы неплохо. Упокойся так. Идиот. Это достаточно. На работе мне часто такие писать приходилось. Тысячайный. четырехбальный И курильщик. Я же говорил, забудь ты об этом. Прости, я не запомнила твоего имени. Почему? Все просто. Белухи и Афалина. Представители разных видов. А разные виды никак не могут петь и танцевать синхронно. Прошу, не вселяй в надежду. Это только ее сердце. Прошу. Я больше этого не Капитан. Мне обязательно захотеть так далеко. Ну, снова. Он органический Тейгу собственной волей, что весьма кстати. То есть даже я могу использовать его. Эй. Еще а раз ты рад ты знакомству. Ты... Что, что за... Другое дело. Кстати говоря, он помешан на аккуратности. Для Тейгу это как-то... Даже волосы мне тогда пригладило. Понял меня. Не неси охине, старый лысяк. Ты кого это лысом назвал, коротышка? А какая задница бьет сына по роже? Сказала задница, называющая отца задницей Завались, лысый Аж десять раз Гном, коротышка Опять они за свое Ой, прости Трумбо, нельзя в твой звездный час, Ромба. Ух, круто. Надо запомнить. Мамадзона с Сираюки с определенными наклонностями. Ты знаешь Чара -сонг? Нет, это марафон Ханеде. Я про Чара -сонг Ханды. Забудь. Бесполезно. От Нисы Сакуны и Дэша никакого толку. По сравнению с ними, даже пометный жук и то полезнее. Ты что, серьезно? Чистильщик может узнать об этом. Нам хана, если она узнает о промахе сил Ханды, Ага. Вот она, кухня Киота. Девочки, отвлекитесь, пожалуйста. Кто такое, что забыл в ванной? Вот. <связывая> Ой, это же мой. Думаю, я его не нашел, вот и забыла. Они от этого растут. Растут, спрашиваю. Да ланьте, про парня хочешь узнать? Как ты догадалась? Это ж очевидно. Ладненько, давай начинать. Ведро воды, чернил ластик? Что ты? Завались. <связывая> ЧЕГО? <связывая> Ваша совместимость 2%. Всем привет, ребят. Спасибо, что посмотрели видео полностью. Не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, подписываться на группу ВК и на Инстаграм. Там много аниме-годноты.